Под колодой. Под колодой у нас карта Семерка Пентаклей. Ну что ж, семерка Пентаклей это хорошая карта. Это карта, когда мы взращиваем вот это вот свое деревце успеха сажаем зерна, потом поливаем, ухаживаем за этим деревцем, и оно нам, в конце концов, дает урожай, то есть сбор урожая. И в то же время, когда мы собираем урожай, мы начинаем думать о том, что делать дальше, период планирования будущего. Это может быть любой области нашей жизни, может быть карьера, работа, вы очень много вкладывались в это, наконец-то вы начинаете получать какие-то дивиденды, карьера хорошо продвигается, финансовое какое-то благополучие. И в отношениях тоже может быть, когда люди вкладываются в отношения, они тоже развиваются. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у вас карта императрицы которую перекрывает тройка пентаклей. В основе вашего креста семерка мечей. В недавнем прошлом у нас десятка кубков. В основе, э, во главе вашего креста у нас э, король, король мечей. В ближайшем будущем э, пятерка мечей. Для вас, мои дорогие, карта повешенного в вашем окружении рыцарь, рыцарь Пентаклей, Надежды, страхи, скорее всего, надежда десятка Пентаклей. И чем все завершится? Это у нас король кубков. Давайте начнем с «Малого креста». Ну, тут все довольно прозрачно, все ясно. «Тройка пентаклей» – это новая работа, это новое какое-то, что-то новое вы начинаете, может быть, новый бизнес даже свой с тремя, У вас трое, может быть, компаньонов. Но ну, если это новая работа, то она может быть связана с чем-то с индустрией красоты, или с чем-то креативным, потому что тут же императрица, то есть вы владелец, например, или владелец этого бизнеса, Ну, императрица все-таки женщина, значит, вы владелец этого бизнеса. И вот это вот что-то новое. У вас, может быть, три человека в этом бизнесе, или вы глава, и там еще кто-то, два помощника у вас. Но что-то связанное с, может быть, это парикмахерское, салон какой-то, может быть, бутик какой-то. То, что вот с креативностью, с чем-то, с какими то много разных направлений, конечно. Салон, может быть, галерея, своя какая-то еще что-то и вот вы совместно что-то новое начинаете кстати еще по тройке э, пентакли проходят у нас проверки комиссии какие-то если вам предстоит какая-то какая-то налоговая какая-то инспекция или еще что-то по тройке пентакли вы все пройдете или сдадите ну, что еще? Кстати, карта императрицы – это еще карта фертильности. Так что, может быть, только начали работать, и тут же узнаете, что вы в положении беременность, Может быть, кому-то рождение ребенка совсем недавно, может быть. Еще это могут быть экзамены, сдача экзаменов каких-то, сдача каких-то. Особенно хороша вот для студентов эта карта. Все-все тоже может быть очень успешно у вас в этой области. Для мужчин, кстати, вы можете встретить свою импера... императрицу на работе, вот она ваша работа, и там вы встретите женщину своей мечты, может быть. Для женщин я бы не сказала, пока не, это не, не проигрывается, что вы встретите своего мужчину на работе, но вы скорее всего для женщин больше будете в своем бизнесе, в своем деле, в каком-то в работе или вы на работу выйдете, что-то такое у вас будет больше, как бы занятость. Под еще кара, карта императрицы говорит об о плодотворности плодородие же это, поэтому, может быть, будет на работе, вы будете очень плодотворны, особенно для тех, даже если свой бизнес, то все равно у вас будет очень много продаж, каких-то сделок каких-то, еще что-то, что-то будет очень активно, и со совсем вы будете справляться. Будьте осторожны, потому что в основе вашего креста семерка мечей – это карта бесчестного человека, нечестного человека, человека, который может быть, делать что-то за вашей спиной, особенно это касается тех, кто именно вот, руководит своим делом, своим бизнесом. Кто-то, может быть, из ваших подчиненных или работников не совсем честен, присматривайтесь, будьте внимательны, бдительны. Карта иногда проигрывается и в отношениях, вот так вот, что ваш партнер или партнерша может быть не совсем честны с вами. Еще семерка мечей это наша интеллектуальная собственность. То есть пин-коды какие-то, документы какие-то, что-то, может быть, вот, не совсем честно с, вот в этой среде. Какие-то контракты, может быть, обещали подписать, не подпишут. Может быть, будьте осторожны, именно вот со своими пин-кодами, или чтобы у вас ваши деньги, как бы карточки, не пропали куда-то. И что еще может быть? Какой-то обман может быть просто именно вот связанный с документацией, с какими-то контрактами, документами. Поэтому будьте очень бдительны. Ну, а в недавнем прошлом замечательная карта. Десятка кубков. Это карта такого душевного благосостояния, такого э, я доволен и счастлив, или я довольна и счастлива своей жизнью, своей э, судьбой. Это не, не финансовая карта, это, скорее всего, больше такое вот внутреннее состояние человека, потому что чаши это вот э, наши эмоции. И в данном случае еще такая, знаете, семейная карта для кого-то Вот в семье гармония, в семье взаимопонимания. то есть никаких проблем, никаких недопониманий, никаких скандалов, ничего нет. Детки тут же рядом бегают, с детьми тоже никаких проблем. Вот такая вот, вот именно у нас же разные стороны жизни, одна наша параллеля идут, идет семья, идет работа, идут друзья, идет какое-то развлечение, все вот это как бы разные стороны нашей жизни. Вот в этой стороне вашей жизни, видимо, у вас вы достигли вот этого вот какого-то. Это благополучие. Во, основ... Во главе вашего креста у нас король мечей. Король мечей это мужчина, мужчина элемента воздуха это весы, близнецы или водолеи. Люди обычно не очень, которые любящие показывать свои эмоции, даже могут показаться холодными, потому что в основном они, как бы, знаете, бравируют что ли, вот этой шпагой своим острым умом интеллектом своим, или сарказм даже может быть какой то или саркастическое чувство юмора может быть, вот такое вот. Либо это человек определенной профессии, то есть человек с вот этой вот шпагой фемиды, то есть судья, может быть, или адвокат, или служащий, служащий в войсках, или, может быть, полиции, может быть, хирург, дантист, или человек интеллектуального труда, то есть человек, который именно надо вот Профессор какой-то, я не знаю, там, преподаватель, может быть, в каком-то высшем заведении, все, что требует, вот такой вот специалист, может быть, какой-то узкой специализации, для чего, почему, кто это для вас человек, для кого-то, для женщин, может быть, ваш партнер, вот он во главе вашего всего расклада, может быть, для мужчин, э, тоже судья, судебное решение, адвокат, адвокат, э, специалист какой-то, к человеку надо обратиться, может быть, даже заплатить надо, э, поговорить, решить свои вопросы, решить свои дела, друг, может быть, отец, может быть, э, вот у каждого по-своему. А в ближайшем будущем у нас пятерка мечей. Пятерка мечей – это обычно карта... Победы, но э, какой ценой доставшейся эта победа? То есть э, человек обычно, какая то победа? Это, например, э, человек отстаивает свое мнение, не слушая никого. Вот я сказал, так и будет, и мне наплевать на всех остальных, на, все, на мнение всех остальных. Вот такая победа. А от такого человека люди отворачиваются. То есть в ближайшем будущем вам выпала эта карта. Говорит, либо рядом с вами кто-то вот так вот ведет себя, то вам надо отойти. Вы не сможете изменить этого человека, ничего сделать вы в данной ситуации, поменять его позицию, вы не сможете. Все, что вы можете, это отойти, отодвинуться от этого человека подальше, чтобы на вас так не влияло вот это вот его поведение. Если это вы, вы помните о том, что от вас могут отвернуться люди, потому что никому не нравится, когда их не слушают, их мнение, с их мнением не считаются. То есть да, вы можете добиться того, чего вы хотите, но какой ценой? Если вы готовы заплатить такую цену, потеряв друзей, потеряв работников своих, может быть, потеряв как бы, отношения с коллегами или еще что-то, то, пожалуйста. Но, в общем-то, надо это иметь в виду. Для вас, вот, кстати... Очень такая как бы философская карта вам выпала, карта повешенного, которая говорит, что э, есть люди, у которых вот это туннельное мышление, видение, туннельное видение. То есть вот нас так воспитали, нам привили какие-то моральные устои, какие-то правила поведения в обществе всего, и мы вот им следуем. И не дай бог, что-то в нашей жизни, выходящее за рамки вот этого туннельного мышления, оно нас, мы с этим не соглашаемся. Вот вам, пожалуйста, «пятерка мечей». Вот только так и по-другому никак. А то, что есть, может быть, и другие варианты, и другие мнения, и другие возможности. Все вот этого не видит человек. А карта говорит, и вот так вот перевернись. Вверх ногами. И посмотри на жизнь с другой точки зрения. Ты увидишь, что есть и другие варианты, другие возможности. Карта вам, вам позыв, мои дорогие стрельцы, чтобы вы взглянули на свою жизнь, на свою ситуацию несколько под другим углом, несколько под другой точкой зрения. И вы увидите, что, да, есть альтернатива всегда чему-то, есть другие варианты, есть другое мнение людей. И оно не всегда... Неверно, если оно не совпадает с вашим, понимаете? А в вашем окружении рыцарь Пентакли, рыцари всегда движение. В вашем случае движение каких-то финансов может произойти продвижение финансов. То есть вы начнете получать какую-то какую стабильную, может быть, зарплату или стабильные доходы какие-то могут поступать к вам. А еще рыцарь – это, может быть, молодой человек, не достигший возраста 40 лет. В данном случае это земная стихия. Девы, тельцы, козероги, люди. Вот из всех рыцарей этот самый медленный. То есть он всегда все продумает, проанализирует. Все-таки земная стихия, такое все стабильное, такое все надежное на него можно положиться, финансовая какое то может быть, даже финансовая стабильность тоже может быть у этого человека какая-то. Но если вот вы строите отношения с этим человеком, не рассчитывайте на то, что отношения будут развиваться очень быстро. Он пока все, вот как говорят, сто раз отмерь, пока один раз отрежь. Вот так вот это точно относится вот к рыцарю Пентакли. Он сто раз отмерит, прежде чем следующий шаг какой-то сделает. Но с точки зрения финансов это вот какие-то стабильные доходы могут быть. Надежды, страхи, ну, скорее всего, надежды, как можно бояться. Десятка пентаклей – это финансовое благополучие. Мы все к нему стремимся, к финансовому благополучию. Вот у вам это вот выпало в точке зрения. Еще это, знаете, такая семейная карта. То есть не только себе вы желаете этого благополучия, но и семье своей, то есть всем близким родственникам. То есть чтобы у вас было достаточно финансов и ресурсов, и душевных, и финансовых для того, чтобы, как бы, бы смотреть за всей вашей семьей, и за родителями, и за детьми, то есть на всех, чтобы все хватало. Вот так вот. Ну, хорошая карта, конечно. Надеюсь, что ваши надежды исполнится. Ну а последняя карта ваша это Король Кубков. Карта такая романтическая. Король кубков – это мужчина, элемента воды, рыбы, раки, скорпионы, люди обычно мягкие, любвеобильные, такие, знаете, умеющие высказывать свои чувства, умеющие говорить о любви, флиртующие. Но иногда эта карта еще и говорит о людях, у кого, у кого проблемы с алкоголем, потому что держит чашу. Ну, а вообще любой мужчина, когда влюбляется, он превращается вот в этого короля кубков. Что такое кубок? Кубок – это символ. Символ того, чтобы, что вам что-то дают, предлагают, протягивают вам. Если это любовь, то, значит, вам протягивают. Может быть, делают предложение руки и сердца. Или человек говорит о своих эмоциях, о, том, что, о своей любви к вам, по отношению к вам, о том, что он хочет заботиться о вас. Если это не касается любви, то это может быть какое-то предложение. То есть человек может быть любого знака, он вам предлагает что-то позитивное, так как в чаше у нас позитивные эмоции. Что может быть? Кому-то работу предложат, кому-то предложат вступить в бизнес. У каждого разные стороны жизни. Что-то вам может вот, такое вот позитивное, прийти от мужчины какого-то. Так, так что вот так вот. Если это, как бы, любовные отношения, то помните о том, что если это элемент воды, раки, рыбы, скорпионы, что они флиртуют не только с вами, они флиртуют со всеми женщинами, это такая натура, вот, как бы, и уже вам решать, сможете ли вы, как бы, жить с этим, то есть человек может быть такой любвеобильный, но не только к вам, он вообще по жизни любвеобильный, ну, и, как бы, имейте в виду проблемы с алкоголем тоже. Так, давайте посмотрим на любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. Король мечей и королева мечей. Вот и пара, пожалуйста. Ну, как знаменательно. В одной упряжке. Понятно, что вы у нас стрельцы, элемент э, огня. Тут у нас выпали люди. Может быть, вы оба занимаетесь какой-то э, интеллектуальной деятельностью, работаете в какой-то среде. Может быть, даже в юридической что ли среде. Либо вы оба не очень любите показывать свои эмоции. Тоже может быть. Но вы в одной упряжке. Посмотреть, карта колесницы – это карта победы. Хороша для пар, когда вот два-две лошади в этой упряжке, они обе хотят одного и того же от этих отношений. Нет никакого недопонимания, нет никаких, знаете, какого-то конфликта интересов в этих отношениях. Ну, замечательно. Давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поисках. Королева кубков, туз посохов и карта луны. Ну, для мужчин вы можете встретить женщину, у вас будет очень такое, знаете, страстное, вы, вы будете, может быть, показывать к ней какое-то страстное, бурное, либо вы будете держать эти отношения в секрете, та, карта луны либо, может быть, как-то вы не поймете вообще, что происходит, может быть, женщина что-то скрывает от вас. Для женщин может быть, вы вы можете влюбиться в кого-то, тоже такие бурные сексуальные отношения, страсть, но что-то тут, знаете, вот все-таки в тумане. Либо вы не поймете человек женат, не женат, свободен, может быть, от вас держат в секрете что-то, либо вас держат в секрете тоже как-то, какие-то, знаете, есть какое-то какое предчувствие, может быть, какие-то то ли не сплетни, скорее всего, но есть что-то, покрытое туманом. Не все не все в этих отношениях прозрачно, то есть не все как бы ясно. Так. Ну, а давайте посмотрим про любовь, ой, простите, про финансы. Карта дьявола, не поддавайтесь на искушение, ни в коем случае, но шестерка пентаклей. Замечательно. Так, давайте, девятка пол, тоже хорошая карта. Uh. По шестерке посохов у нас карта победы, достижения в чем-то, в вашем случае, раз про финансы, значит, финансовые какие-то достижения. Девятка Пентакли говорит о том, что вам пришлось добиваться этого. Кто-то добивался прибавки к зарплате, может быть, вкладывался много в свой бизнес или еще что-то, потому что это карта воина. Единственное, что мне как бы, хочется добавить вот по карте дьявола, во-первых, это знак Зодиака Козерог. Для кого-то кто-то из Козерогов очень важен соблазны. Деньги придут, получите, может быть, кому-то заплатят за какую-то работу, за какую-то премию дадут или еще что-то, и у вас появится соблазны. Не поддавайтесь на соблазны. Боритесь со своими соблазнами, мои дорогие. Вот так вот. Не тратьте попусту эти деньги просто. Потому что дьявол – это дьявольское искушение. Пойдут деньги на что-то, что на выпивку, на рестораны, я не знаю, на то, что вам не... на шопинг какой-то ненужный. То есть вот так вот. Поэтому боритесь с собой и и как бы не тратьте попусту вот эти ваши свои достижения какие-то. Ну что ж, мои дорогие, замечательный расклад получился. Очень такой информативный. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.